Привет всем! Сегодня 12 марта, нескучный сад, очередная тренировка команды Патриот Сегодня мы продолжаем тренироваться, и в этом видео мы познакомим вас со всеми героями четвертого сезона. Решили рассказать не только мою историю, не только историю Сани, но и историю тех, кто здесь тренит. Пообщаться с ними, например, того, зачем они вообще сюда приходят, зачем они тренят, какие цели перед собой ставят, и посмотрим, смог ли они их добиться за время этого сезона. Всё-таки полгода времени — это немало. Давай, итак, Саня. Саня, вы все знаете, видели много времени эфирного. Видели его обучалку на английском, да, Саня? Всем нравится? Пиндоска, Хороший комик. Так, ну, ну давай, какие, какие цели ты ставишь перед собой на вот эти вот полгода ближайшие четвертый ну, сезон. Ну, это нечего делать, Привет. поэтому На самом деле я тоже только что сказал Игорь, и Саня просто тут повторил. Да, это так и есть. Просто тренишь без цели, и без результатов. И без результатов. И без результата, конечно. Ну хорошо, хорошо. Вот, Саня, можете написать 4-2-4-2 в комменте, если вы хотите отдать свой голос за него. Теперь персонаж, Миша, С о чем тебе еще Спасибо. раз. Спасибо. А то наши подписчики не знали этого факта. Какие цели ты перед собой ставишь на ближайшие полгода, на четвертый сезон? На четвертый сезон увеличение количества выходов силой чистым выполнением. Сколько ты сейчас делаешь? А, ну, скажем так, три достаточно нормально, а 6 уже с плохой техникой. А, соответственно, и полный медленный выход силы с прокрутом кистей. Без проворота я делаю достаточно легко, осталось Медленный выход. Да, медленный выход. Ну, окей. Окей. Успехов тебе. Спасибо. Отстань пожалуйста, потому что тебя зрители не знают. Меня зовут Юра. Нет, не обязательно. Что ты хочешь, Юра, за полгода достичь на улице? Выход силой. Двадцать повторений. Двадцать выходов? Двадцать выходов. Нормально. Так, дальше. сжимание на одной руке. 20 на каждой. Угу. Правильно, техничные. Так, плотине подтягивания, Думаю, выполнимо. Ну, для начала 20. Угу. Ну вот, сотню на брусьях. Окей. То есть, ну такие реалистичные цели ставишь. Не тянешься к звездам. Просто. Да какие звезды? <с> Нормально. Нормально. Ладно. А сейчас какие у тебя показатели? Ну. Просто, ну, сейчас показатели осталось. с э, подстраховкой делал выход силы, пока только 6-7 раз, но сегодня в первый раз получилось. Получилось без петли сделать? Не, с петлей, с петлей. подстраховкой. Я понял. Окей, на брусьях подтягивания показателя? Ну, на данный момент 18 подтягиваний чистых, и на брусьях я выжимаю максимум чистых 28. То есть медленных, техничных, нормально. Ну окей, успехов тебе тоже. Ну тоже скажи зрителям, кто ты? Меня зовут Кристина. Как ты узнала о тренировочках наших здесь? Я я познакомила вообще с этим Натальей Пашков. Я посмотрел на ее видео и как бы она меня познакомила вот с тобой. Она мне дала. Ссылку на тебя, я посмотрела ваше видео, я была поражена вашей силе, вашей выносливости. Не на самом деле. Вот, и мне тоже захотелось как бы сделать себя сильнее. Ну и клетку ходить. Окей, на полгода ближайшие какие ты цели ставишь а, перед собой? Моя цель сейчас сделать ласточку. Это моя самая. Сейчас я пока делаю только лягушку, но я хочу за эти полгода научиться делать ласточку. Ты говорила, что стойка на руках хотела освоить. Ну, это, это не сказали, что это ласточка. Нет. Это кто тут такое вот говорит? Он. Парень в штанах? Вот. Или вот этот парень? Да. Он сказал, ты сказал, что это ладно. Я говорю, я хочу Но стойку не на руках. Где? А стойка на руках, это Нет, столько а, на руках, это стойка я, на руках. Я, я, я думал, что, что под турником. А, Короче, нет. ты хочешь столько на, да, на руках? Сейчас лягушка. пока не делаешь. Пока только, только делаю. 30 лягушка. Только лягушки. 30, а? 30 а? секунд да. По обучалке идешь нашей, по новой Да, иду, я я через буду. месяц уже все будешь делать. Посмотрим да. через месяц на твой вот. прогресс. Еще что-то? Да. Еще я хочу увеличить правильность подтягивания. Сейчас я могу только чистыми сделать правильно 4 подтягивания. Хочу 10. И на брусьях я хочу хотя бы делать 10 тоже, правильно. Сейчас я делаю Окей. Всем привет. Привет. Меня зовут Евгений. 16 марта будет уже год, как я присоединился к тренировкам с ребятами из команды The Patriots. Но за этот год я себя приучил к тренировкам. Мое тело окрепло. поэтому План на ближайшие полгода, но ну, вот, у меня это флаг дракона, это выход силы на две и передний виз. Ну и набрать побольше мышечной массы. Кстати, за этот год научился делать флажок. Нормально так. А вот за год прыгать. Окей, окей. А сколько тебе лет? 32. 32. Ну просто чтобы видели, что у нас не только школота занимается. Чтобы все могут заниматься, вне зависимости от возраста. Сейчас мы еще Серегу найдем. Погодите. Пару слов. Ну, мы знакомим всех наших зрителей четвертого сезона с новыми участниками, чтобы не только про нас, но и про вас. Поэтому расскажи немножко о себе, чтобы люди знали, могли следить за твоим прогрессом и о том, чего ты хочешь достигнуть за ближайший полгода тренировок, за четвертый, четвертый сезон. Ну, я бы сказал, не полгода, а вот за ближайшие 10 месяцев. через 10, Ровно через 10 месяцев мне исполняется 50, поэтому задачи ставлю именно под день рождения. 50 подтягиваний, 50 отжиманий на брусья, 200 от пола, 20 выходов на две. Вот, в принципе, ну, 20 подъемов переворотом. Вот. Нормально, такие цели. Ну, окей, будем да, следить за твоим буду. прогрессом тоже. Ну вот, нормально, одна цель уже выполнена, в принципе. Руки еще липкие из-за того, что холодный турник Ну давай, скажи пару слов Люди, конечно, тебя видели Да, но ну, ну, моя знает. цель научиться сделать качественный выход силой чтобы Некачественный, наверное, Не я сделал несколько раз Занолчи! Ну и замочить Санька Шутка! На брусьях Шутка. больше него сделать Шутка, на брусьях, да, да. Да, Ну, на окей. брусьях 81. Наверное, до 50. А Надо сейчас сколько? Уверенно дойти. Сейчас 45 пять примерно. Сорок Ну, за полгода вполне, да. вполне. Ну, в общем, ничего особенного, ничего, естественно, все достижимо. Ну и полмарафон. Скоро побежим. Полмарафон? Да. Ну, представься, да, тебя, всем... конечно, видели, но... Да, всем привет, меня зовут Сергей. Да, вот, и пройдите. мои цели на ближайшие полгода таковые прежде всего я хочу ну, наконец научиться делать выходы. Для этого подготовительная цель, которую уже практически достиг, это 20 подтягиваний за подход. Вот. А вторая моя цель, она немножко относится не к воркауту, к бегу. Вот. Я хочу до 1 июля поставить личный рекорд на полумарафоне – это 1 час 20 минут. А сейчас за сколько? Сейчас час 35. Ну окей. Ну ладно, будем следить за твоими успехами. Да. Успехов тебе в тренировочках. Спасибо. И... Меня зовут Виктор. А, мои цели на концу августа это начать подтягиваться где-то 45, лучше как 50 раз. Делать это то 80 отжиманий от брусьев, чистых, 15 выходов силой, стоечку там на руках. и вообще, вот где-то элементов 10 с рестайла надо выучить. Например, каких? Там, Перелетики? Всякие. Перелетики, с печаги, там. Вилады, там, там, не знаю, как они вообще называются. Ну, окей. Очень как, много сколько всего. ты сейчас подтягиваешься? Где-то в районе 40. 40. Как у тебя сейчас со стойкой? А, ну, в общем, у меня главная проблема, что я общем, изгибаюсь очень сильно, как скорпион. Нужно делать нормальную стойку. Равнять. Да, в общем, там есть основы, надо точить. Обучалку видел нашу? Нет. Стоки за 4 недели. Смотри, на сайте есть. Потребишь по ней, через месяц так уже будет. Ладно, удачи и тебе тоже. Спасибо. Посмотрим на твой прогресс. Да. Вот, собственно, такие ребята. За их успехами будем следить в четвертом сезоне. Также будем следить за успехами сами. Да. Да. моими Мои, Мою историю вы знаете. Прогресс, который я в прошлый раз за полгода набрал. Можете видеть на фоточках вот слева и справа от меня. В этот раз будет больше упор на упражнения на пресс, на грудах. И посмотрим, чего можно добиться за полгода регулярных тренировок именно на улице. Сколько можно вкачаться, если действительно более-менее заморочиться на этой цели. Вот. Параллельно подтягиваем на одно, Надо научиться нормально уже подтягиваться. Передний виз. Стойка на руках, отжимания соки. Вот, на самом деле, 4 момента, которые мы будем тренить. Если это выйдет, посмотрим. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях ко мне, к другим участникам. Все смотрят эти видосы, смотрят ваши комментарии, будут отвечать на них. И до встречи в Нескучном саду каждые выходные. Давайте трениться вместе. Всем пока. С вами была команда Patriots. И Прям успехов не вам в тренировках. Я знаю. Нет, он снимает просто. Просто я не вижу, что он снимает. Давай, давай, ты должен говорить. Антон, усрю, товарищи, тут тоже пресс провисает. Ябеда! Ну нет, ну не то, ну не то, ну не то.